Сорт острого перца Чиера Рокса. Это красивейший перчик. Посмотрите, какие красивые у него плоды. Этот перец относится к виду Капсикум Чиненс. Перчик родом из Бразилии. Вот такие вот красивые кустики. У него фиолетовые листья, фиолетовый ствол. Плоды растут у него небольшими пучками такими. от 3 до 4 штук. Так он завязывается такими вот маленькими. Посмотрите, какие красивые плоды у него. Плоды просто бесподобные. Красивейшие. Такие вот фонарики. Созревает этот перчик вот, темно-фиолетового. Вот такого вот. Потом становится светло-фиолетовый. И вот до такого вот кремового цвета. Просто бесподобный сорт. Вкус и аромат у этих перчиков фруктовый. Срок созревания у него от 110 до 120 дней. Если выращивать его в горшках, высота будет в пределах 50 сантиметров. В открытом грунте он может достигать высоты 1,2 метра. Этот сорт многолетник. Острота у него от 60 до 80 тысяч. Вот такие вот кустики вот посмотрите прям покажу сдалека как они выглядят вот такие вот кусты высота кустов вот цветочки какие у них такие бело фиолетовые цветы кончиками вот смотрите какая красота Сейчас мы его поднимем вот просто бесподобный сорт красивейший такие перчики украсят любой подоконник очень красивый очень нарядные и имеет необычную форму это сорт многолетник, можно выращивать его у себя на подоконнике до 8 лет. Ну, желательно, конечно, раз в три года обновлять кустики. Перчик просто бесподобный, просто бесподобный. Так что украсьте свой подоконник таким красивейшим перцем.